Вас дорогие друзья на нашем канале. И сегодня я хочу представить вам наши новые альтернативные баки, предназначенные для охлаждения и обогащения гремучего газа, которые используются в паре с электролизными газогенераторами Лига 02, в отличие от предыдущей версии баков которые были двухкамерными. Данная конструкция имеет четырехкамерную систему, а оба потока газа, чистый гремучий газ и газ, обогащенный парами бензина, пропускаются через водяной затвор, что делает работу с устройством более безопасной и практичной. В верхней части бака имеются две заправочные горловины. В одну из них заправляется бензин-галоша, а в другую – обыкновенная вода. Вода заправляется в устройство для того, чтобы устройство могло работать как водяной затвор. Сбоку имеются два шаровых вентиля для удобного слива бензина и воды. В передней части бака находятся два быстроразъемных механизма, к которым подключаются шланги горелки. Как и в прежней версии а, альтернативных баков, к верхнему штуцеру подключается шланг, подающий чистый гремучий газ, а к нижнему газ обогащенный парами бензина. Для начала работы с устройством его необходимо заправить бензином и водой. Бензин, как я говорил ранее, заправляется в эту емкость. Максимальный объем заправляемых жидкостей не должен превышать 50 мл. В качестве бензина я использую вот такой обезжириватель. Он очень напоминает бензин-галошу, но его температура кипения более низкая, в отличие от бензина-галоши. То есть такой обезжириватель подходит еще лучше, чем бензин-галоша в качестве химиката для обогащения гремучего газа. Итак, я налил в мерный стаканчик 50 миллилитров бензина и заправлю его в бак-обогатитель. В другую емкость нам необходимо налить такое же количество обыкновенной воды. Также, используя мерный стаканчик, отольем 50 мл и заправим воду в бак охладителя. Вода в данном случае охлаждает газ, а также выступает в роли водяного затвора. Итак, бак заправлен, и теперь я могу показать вам, как он работает. Данный бак я буду испытывать вот с этой горелкой. Это горелка Donmet с насадкой для резки металла. К верхнему штуцеру нам необходимо подключить красный шланг, через который будет подаваться чистый гремучий газ, а к нижнему штуцеру мы подключим синий шланг, через который будет подаваться газ, обогащенный парами бензина. Итак, устройство готово к работе, осталось только поджечь горелку и продемонстрировать вам его работу. Для безопасного поджигания газа необходимо Открыть синий вентиль, вентиль, подающий э, гремучий газ, обогащенный углеродом. И только после этого, после того, как мы зажжем горелку, можно будет открывать красный вентиль для подачи чистого гремучего газа, для того, чтобы увеличить температуру э, горящего пламени. Сейчас через сопла горелки подается гремучий газ, максимально обогащенный парами углерода. При этом вентиль подачи чистого гремучего газа перекрыт полностью. Повторюсь, для тех, кто не видел а, предыдущего видео о правилах, а, о правилах а, безопасности при работе с водородными горелками. Для того, чтобы а, безопасно, без реверсивного горения и без обратных хлопков а, закрыть вентили горелки, для этого вам необходимо в первую очередь Полностью перекрыть красный вентиль и только потом закрывать синий вентиль, не опасаясь за то, что могут произойти обратные хлопки или реверсивное горение газа. Как вы увидели, горелка плавно потухла, не было никаких щелчков, хлопков. Это очень важно с точки зрения вашей безопасности. Итак, друзья, на этом я буду завершать свое видео. Если вам понравилось это устройство, пожалуйста, обращайтесь по поводу его приобретения по ссылке, которую я оставлю в описании. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я с удовольствием вам на них отвечу. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!